Alguém perdeu o cúcapi. Cúcapi, chuchu. Meu Deus. Meu で、いくでしょそして Что-то, что-то, что-то. Можете кое-что. Что? А это какие вообще вещи? Здесь еще, где еще? Эй! Да, Ну и пойдешь. Так. Что? Никаких чего, я здесь кого-то, я Can you take a picture? Use a Че? Угу. Что? Что-что? Что-что-что? Не здесь, куда Не в тещу, в Продолжение Все, извини, дядя